просили еще меня разобрать вот, Полину Гагарину и послушать, живое вообще это выступление или нет на радио. Но, как правило, там звезды поют вживую. Не все, правда, но давайте послушаем, что тут. Сейчас, давайте на начало. И послушаем. Песня «Небо в глазах». Ваше мнение, фонограммы это пререкорд или живой звук? На мой взгляд, здесь Полина поет живьем. Могу ошибаться, но мне кажется, она поет живьем. Но поет очень чистенько, прям очень все на своих местах. И вот как раз начала миксом, немножечко дала фальцет. Здесь идет субтоном сейчас, субтоном. Как две далекие кометы летим со скоростью света, Пытаемся не сгореть. И снова мы делаем круг, который вокруг зажигает звезды. Ну, а здесь пошла классическая техника Гагариной. Смешение микста с белтингом и техника наобычности. Оттяжка звука назад, такой немножечко там, грубоватый получается звук, но смягчается микс. хочется вот так сделать, когда я слышу Полину Гагарину. у меня прям все настраивается вот на такое состояние внутри, и она действительно так делает, она вот действительно все прям приподнимает, а таким образом получая свой фирменный микстабелтинг, назовем его так, так да, кто-то считает, что она немножечко гнусавит, и здесь прям ну слышно, что она нос задевает, да, есть такой момент, там не шуточный спор, что это пререкорд, не читала комментарии, да, но Вообще мне скидывали, нужно делать прям по Гагарине, наверное, отдельный эфир, я тогда его обещала сделать, но не срослось, может быть, сделаем, если будет много запросов, может быть, я сделаю отдельный эфир по Гагарине, послушаем прям ее чисто живые записи, да, и был какой-то концерт, вот там точно был пререкорд, причем она даже надела такое платье с воротничком-стоечкой, чтобы не были видны ну, мышцы да, шеи, потому что по этому можно очень хорошо определить. То есть то, что у нее там ухо, вставлены живые музыканты, все равно это может быть пререкорд. А? А если же... Мышцы на шее определенным образом двигаются. Вот здесь у нее открытая шея, да поэтому я думаю, что, возможно, это не прорекорд, да, потому что все-таки мышцы двигаются у нее. Что все-таки, возможно, это живой звук. Давайте еще послушаем. А на той записи она была прям, ну вот, четко одета под прорекорд. На слово навсегда, да, очень э, четко она отправила звук на твердое нёго, но опять-таки он замешан э, получается у нас с белтингом. Э, ребят, вот я сейчас слушаю и все больше мне кажется, что это все-таки про рекорд. Я вот, э, вы знаете, у меня зрение не очень я был, близко приближаюсь к экрану, чтобы рассмотреть мышцы, но пока плохо-плохо э, вижу, честно говоря. Э, пишите ваше мнение. но ну, тут вроде живем, но вот видите, понимаете, она же если как ну поет про, про рекорд, да, она же может мышцами все равно, ну как бы я могу ничего не говорить, но шевелить ртом и у меня будет двигаться шея. Возможно, у Гагарины какие-то проблемы с голосом, да, как были у Пелагеи на фоне развода, да, понятно, у гагарины там вроде нет трагических каких-то таких прям событий, все как-то гладко-ровно, но тем не менее, понимаете, как бы такой момент интересный, да, что может быть какие-то есть проблемы с голосом, и приходится петь под прорекорд. Ну, не, не отменять же ей все там концерты, выступления и так далее. Ну, я думаю, если бы вы были на месте Гагарины, вы бы лучше вышли под прорекорд, чем вообще не вышли. Да? Потому что вот два месяца тебя нет где-то или месяц все про тебя забыли. Быстро, искры, да здесь четко живой звук. Вот здесь четко живой звук. Вот здесь И тоже. Вот здесь по шее, конечно, видно, что работает, работает голосовой аппарат. Тоже видно, как все работает. Ну да, такой короче, с Обратите внимание на только сейчас. Сейчас чуть-чуть начала двигаться, то есть когда основную партию спела песня, так она распределяет себя, свои силы по всей песне. Ну, с другой стороны, смотрите, ребят, тут такой есть момент интересный. То есть мы настолько уже привыкли, что наши звезды ну, не очень хорошо поют. Да, не хочется других слов каких-то более жестких говорить. ну, мы настолько привыкли, что они как бы не умеют петь под, ну, вживую. Да, и что вживую 100% должно быть вот прям гораздо хуже, чем ну, под плюсовку. Что когда, допустим, человек хорошо поет вживую, мы задаемся вопросом, нет, наверное, это она поет не вживую, наверное, это пререкорд. Поэтому, возможно, здесь такая же история, да, что все-таки Полина Гагарина всю жизнь, с детства занимается вокалом, учится петь, репетирует постоянно, то есть человек этим живет. Но представьте, если вы будете с утра до ночи петь и подбирать себе правильный репертуар, то, скорее всего, вы тоже ну, сможете достичь, может быть, не таких высот в вокале, как у Полины, поскольку у нее природный талант, но тот репертуар, который вы себе вот по силам, по вашим вокальным данным выберете, вы его тоже будете петь идеально, он будет у вас отлетать от зубов. Есть две категории артистов, которые могут петь вживую практически так же, как на записи, это вот в том числе и Майкл Джексон, а есть те, кто вот катастрофически не могут этого делать, допустим, Бритни Спирс, но звезда мирового уровня вообще сейчас выступает исключительно, ну или выступала, не знаю, что сейчас с ней там происходит, тоже какие-то скандалы вокруг нее, но выступала исключительно под плюсовку, вот, а записывала на свои песни, ну, есть такая информация, да, практически из вторых рук, вот не от звукорежиссера, который ее записывал, а как бы от звукорежиссера, который знает того звукорежиссера, который записывал в Спирс, что она очень тяжело пишется что вот альбом, который она, ну, давно это было, уже в Швеции написала свой такой, ну не помню название, но один из самых популярных, что она очень подолгу пишет песни. И чтобы понимали, записать песню – это не прийти в студию, спеть один раз и уйти домой. Нет, буквально там по каждой строчке чуть ли не каждое слово отдельно записывается. Потом звукорежиссер все это собирает, и получается то, что вы слышите по радио. То есть вот такие моменты. И поэтому есть у всех свои особенности. Да? То есть кто-то вообще ну, такой артист, который лучше даже работает живьем, ему так комфортнее. А кто-то чисто вот такой студийный артист, и его голосы нужны обработки, тогда будет круто звучать. Поэтому вполне возможно, что э, Полина Гагарина достигла такого уровня мастерства, что она может петь вживую так, что все будут думать, что это пререкорд или вообще плюсовка. Поэтому, ну, может быть, знаете, на Ютубе масса экспертов, музыкальных блогеров, которые, я не знаю, правда, как они это делают, но они прямо четко определяют и говорят, это про рекорд, это фонограмма, а это живой звук. Но мне интересно было бы узнать, вот на основании чего они такие заявления делают, потому что порой, ну, мне, допустим, непонятно. Я себя не позиционирую как эксперт по разоблачению артистов, вот здесь живой звук, здесь там не живой. Но, допустим, на том же авторадио, группа винтаж да аня плетнева куплет поет ну четко слышно что это живой звук а припев пожалуйста под дабл трек ну и нормально. То есть она поверх поет, ну как поверх фонограммы. Но такой вариант тоже возможен, потому что ну, такая песня, такая музыка, так будет звучать лучше. Но никто же не хочет выходить там на сцену или куда-то и показывать себя с худшей стороны. Да? То есть есть песни, ну допустим, какие-нибудь романсы, которые можно хоть капельно спеть и будет красиво звучать. Но есть другая музыка, там танцевальная. И ее, конечно, нужно ну, исполнять по-другому. Да? То есть другие нужные технические ну, нюансы. Так. Так, так, так. Так, песня загадка. Ну, давайте сейчас уже до конца мы ее добьем. Небо Мы тут пошли на Ну вот здесь, когда она сделала повышение, конечно, видно на шее, что шея работает. Но в целом как-то вот она, знаете, поет ее. У меня ощущение, что ей легко дается. Не знаю, я могу ошибаться. Ребят, всякое может быть. Пишите ваше мнение, как вы думаете, что это все-таки пререкорд, фонограмма или это живой звук.